Так вот э, готовые корпус батарейки. Фольгой обмотан вот такой вот пористый элемент. Хочу продемонстрировать эффект один, который я не могу объяснить. Я их надела достаточное количество. Берем любой из них и будем сухим порошком э древесный уголь э такой фракт зернистого. батарейка она немножко разряжена так. так вот он показывает Но больше полтора вольта. Электрод. Закрываем поролончиком. Отверстие. По мере заполнения я сейчас буду делать замеры. Немножко уплотнить надо. Ну, вот я немножко уголь забил теперь будем замерять вот сюда на... переключаем на пол вольта теперь замеряем отрицательный положительный ну пол, пол вольта мы имеем практически Абсолютно сухой. Сухая батарейка, еще не заполненная. Вот напряжение немножко падает. Продолжим забивать. я немножко уплотнил. Электрод уже хорошо зажался там. Гранулы его зажимают автоматически. Будем посмотрим, выросло напряжение или нет. Итак, корпус минус. Нет, ничего не изменилось. Тем не менее, батарейка полностью сухая. Естественно, если добавлю воды, она вырастет. Так, если переключить на 2,5. Ну также видим напряжение. По полной. Так и показывает. На 10. 50. Не знаю, как это объяснить, но вот все абсолютно сухое. Я сейчас, ну, высыплю снова. Вот я высыпал. Абсолютно сухой порошок. Сделаю еще раз это. Возьму другой электрод, вот этот или вот этот. Переключим на пол вольта. Ну, немножко там, вот так только. Углерода. Теперь замерим напряжение. Немножко меньше, чем первый раз. Затрагивалось даже до корпуса. от рейки, есть Здесь напряжение. Так, если это сделать через уголек, но выше. Ну, зависит от того, какой уголек. Если дотронуться до корпуса, то, в общем, медный электрод до корпуса батарейки, в общем-то, ничего не меняется. Не знаю, что это, и объяснить я никак это не могу. на пол, пол, пол Вольта шкала. В таком состоянии напряжение есть. Ну, таким вот образом, такой эффект.